Обещание было совет, ну, акционерам, группе акционеров увеличить выручку до определенной точки, к определенной дате. Так. За 4 месяца до этой даты приходит руководитель, главный, ну, мой главный босс, и говорит, так, мы сейчас делаем вот так, мы сейчас вводим новый продукт, поэтому тын-тын-тын-тын-тын, и у меня срезаются все показатели. Соответственно, я не выполняю обещание. И в день, назначенный день меня спрашивают, а где твои показатели? Значит, вы обещали… Я обещала. Вам обещал э, совет руководителей, что будут условия для выполнения этих обещаний, да? Нет, мне никто ничего не обещал. Мне спросили, когда ты сможешь это сделать? Я говорю, в имеющихся условиях, вот тогда. Что, что случилось? Изменились условия, по ходу? Да. А от кого они изменились? От э, моего руководителя, Одно, ну, одного из акций. Один из руководителей изменил ключевые условия. Это было ожидаемое изменение? Нет. Вот. У руководителя родилась так. идея, он ее принес. Так. Да, наверное, вот здесь вопрос. Это моя вина, наверное, да, что я не перестроилась к изменениям и не дала результат. Здесь такая штука. вот это, это провокационный вопрос, кто виноват. Мы постоянно его задаем. Кто виноват, кто виноват уже много сотен лет. Это провокационный вопрос, потому что пока мы думаем, кто виноват, мы не делаем то, что нужно делать. И в этой ситуации никто не виноват. Очевидно, кто-то из зала говорил это. да? В этой ситуации никто не виноват. Изменились ключевые условия а мы не выстроили свой процесс так, чтобы реагировать на эти условия вовремя. Изначально мы дали обещание, которое не учитывало возможность изменения Тарас. Потом руководитель внес новые требования, не учитывая, что уже даны другие обещания. Из-за того, что мы не вытащили эти договоренности в единое пространство, на электронных досках задачки не расписали в карте цели, проекты свои не разложили, в разных мирах живем, друг другу новые водные даем, а потом самое интересное, что у сотрудников полная демотивация постоянно мы приходим в компании слышим одно и то же а врало от того что постоянно меняются приоритеты сотрудники почему выгорают увольняются у них этот эндорфин от созидания не успевает вырабатываться мы только с ними договорились давайте строить э, новый пристрой к цеху чтобы там на 25 процентов увеличить после этого мы говорим что нет нового пристроя не будет а там уже фундамент заложен уже посчитана конструкция мы говорим нет мы сейчас переходим на другую производственную линейку да как а как и вот, коллеги, это пример безответственности. Когда мы не задумываемся наперед, когда мы даем обещания, не задумываясь о том, что они изменятся. Да, можно менять приоритеты, но это предмет осознанной договоренности.